Павлинчики. Варя, Варя, куда ты <свист> поешь, Варя? Держись. Какая ты хорька, Варенькая Давай, давай, давай, я хочу, я Лен, держи. Ой, ой, ой, что за Маленькая такая. Вот тебе, Боже мой. Ой, ты, боже мой. Ну, дайте что-нибудь. Снег. Тихо, забудь. <свист> ну, подожди, подожди дай, дай, ну, дай, дай дай тебе сфотографию. Я как я тебе не холодно, Глаза не прямо в эту. Ну, я тебе поглажу. дай Ну поня. Еще одна Еще одна а там еще Лошадка. не дает тебя а, не, не, не, не лошадка? Да, да, тихо, тихо, тихо, кусается. Аккуратно. Давай, Какие у, у меня большие глаза, о, Господи. Ну, ой, ой. Ой-ой-ой-ой. Это ой, ой. кто? Понял что И ли? Дай, ну иди покорми. Ну, дай такая большая. Ну, пока не не да. ну, пока лучше... Ой, куда ты скачешь-то? Ну, она, вот ней... она, она реально может очень легко спрыгнуть. А, -а, -а как кормить лошадку? Может их снег кинуть? Не надо лайки. Не надо. Страшно. Ой, я боюсь вообще лошадок. Надеюсь. Да, он... Поняшку покормить. Да они боюсь. Нет. Нет, она не съест. Это, это приручит на